АПЛ типа «Ясень» названы самыми совершенными подлодками России. В мирное время неспособность найти подводную лодку потенциального противника — головная боль военных моряков. Во ходе вооруженного конфликта эта боль превращается в смертельную опасность. В 2018 году американский флот в Атлантике несколько недель безуспешно пытался обнаружить атомоход «Северодвинск» — головной корабль проекта «Ясень». Впрочем, малозаметность, «Лишь одно из преимуществ новейшей российской субмарины», пишет The National Intest. После ввода Северодвинска в строй руководитель подводной программы Пентагона контрадмирал адмирал Дейв Джонсон заказал его модель для своего кабинета, чтобы постоянно иметь перед глазами напоминание, с чем предстоит воевать субмаринам США. «Мы столкнемся с серьезными потенциальными противниками. Достаточно взглянуть на Северодвинск», — не раз повторял он. АПЛ типа «Ясень» – хороший пример сочетания новейших технологий с прорывными наработками советских инженеров. В носовой части корабля установлена сферическая антенна гидролокатора. Такая ее конфигурация считается чрезвычайно чувствительной. Работы над ней велись еще в 80-е годы. Из-за массивной антенны торпедные аппараты, стандартные калибры 533 мм и тяжелые 650-мм, перекочевали в среднюю часть корпуса, где расположено побортно. Корпус корабля изготовлен из немагнитной стали, это серьезно затрудняет поиск подлодки при помощи электромагнитных датчиков. Советские субмарины использовали двухкорпусную схему, ясени строят покомбинированный, легкий корпус прикрывает прочный только в носовой части и в районе надстройки, также расположены стартовые шахты крылатых ракет. Высокая степень автоматизации позволила уменьшить экипаж субмарины, а ее главным оружием является набор ракет для разных задач, в том числе, впервые в мировой практике, гиперзвуковые цирконы. Северодвинск Совершенно новый класс подводных лодок. Он очень опасен благодаря своей малозаметности. А это самое важное в подводной войне, считает Адмирал Джонсон. Не стоит забывать, что Северодвинск — головной и единственный корабль, построенный по проекту 885 «Ясень». Все последующие субмарины создаются по усовершенствованному проекту «Ясень-М» и обладают улучшенными характеристиками.